Списываются неда, с неба Прекращают навсегда полеты Некогда воздушные кумиры На прикол поставят самолеты В КПП доверят командирам Охром станут бывшие пилоты когда воздушные кумиры, Будет самолет стоять в сторонке Даже, может быть, на пьеде ставят Будет литься детский бомбан звонкий И скамейки рядышком поставят Будет он стоять, блистать и мокнуть Времена был вспоминая и глядеть, как в небеса глубокие лайнеры новейшие летают